По поводу инфобизнеса. Такие есть в нем преимущества и по этому поводу анекдот. Если ты на своем рабочем месте не можешь пить пиво в трусах, значит где-то в своей жизни ты повернул не туда. Подписывайся в ВК и в Инстаграм, присылай свой анекдот, но ну, желательно короткий. Пока. Желтый.